Во время одного из интервью с американским журналом Джон Леннон заявил, «Христианство когда-нибудь придет к концу. Эта религия исчезнет. Я не буду даже спорить об этом. Я уверен на сто процентов». Иисус был молодцом, но его учение не актуально. Сегодня мы более известны, чем он. После того, как он объявил группу Битлз более известной, чем Иисус Христос Леннон был застрелен». В него выстрелили шесть раз».